всем здравия сегодня 18 сентября 2017 год находимся мы на побережье озера юга в ленинском районе города новосибирска по адресу связистов 131 это озеро мы экологи всероссийского общества охраны природы курируем уже пятый год за эти пять лет мы вот видим результат наших трудов из маленьких сосен саженцев вот буквально таких выросли вот такие красавицы сосенки Посажено здесь более 4000 сосен, организованы спортивные площадки, мангальные зоны 23 сентября 2017 года в 12.00 мы приглашаем всех на участие в беспрецедентной акции по спасению 10 тысяч деревьев Сосны будут выкапываться из-под линии электропередач, где по нормативам они должны вырубаться мы приезжаем, их выкапываем и пересаживаем на наше озеро, благоустраиваем нашу малую родину, где мы живем, где мы отдыхаем. В этой акции будет принимать участие более 20 общественных, спортивных, благотворительных организаций. Приглашено очень много народу. Приглашаю всех принять участие. Распространяйте это видео по завершению экофестиваля по посадке деревьев. Будет проходить развлекательная программа, фестиваль славянской культуры, русские народные песни, танцы, пляски. Будем знакомиться с творчеством славян. И также вот мы подготовили костер, будем хороводы вокруг костра проводить. Благодарю за внимание, приглашаю всех принять участие. Ставьте лайк, репост, приходите к нам 23 сентября. В 12.00 город Новосибирск, улица Связистов, 131К3,